Иисус Христос, наш Господь и Спаситель сказал, «Я создам Церковь Свою, и врата ада не одолеют ее». Господь сдержал свое Слово, и Он таки создал Свою Церковь, и врата ада по сегодняшний день они не могут одолеть Церковь Иисуса Христа. Когда Иисус Христос заплатил за наши с тобой грехи Своей жизнью, Своей кровью, Он воскрес на третий день и по воскресении Своем Он предварил Своих учеников в Галилее. Перед Своим Вознесением вы помните, что Он, Иисус Христос, заповедовал Своим ученикам, Он им сказал Идите по всему миру и стройте церкви католические, православные, баптистские, пятидесятнические, протестантские, харизматические, адвентистов седьмого дня, свидетели Иеговы, Мормонов и так далее и тому подобное. Проповедуйте доктрины этих церквей. И только та церковь, которая победит, только те доктрины. Которые всех победят, те получат приз. Только те, только та деноминация, только та церковь, она наследует жизнь вечную. Все остальные пойдут в ад. Разве так сказал Иисус Христос? Разве Он сказал строить церкви? Разве Он сказал проповедовать доктрины? Мой милый друг, Иисус сказал, идите и научите все народы, крещая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иисус сказал, идите и проповедуйте всякому человеку Евангелие Иисуса Христа, и всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Где он будет осужден? В аду, там где вечные муки, мой милый друг. Иисус сказал, что Я буду строить церковь свою, которую врата ада не одолеют. Не ты и никакая другая деноминация, она не может построить церковь Иисуса Христа. Это может сделать только Иисус. И Он не строит свою церковь из каких-то деноминаций и доктрин. Иисус строит свою церковь из чистых и непорочных чад, которые повинуются Иисусу Христу которые крестились от воды Духа, которые знают Иисуса Христа лично, которые слышат голос Духа Святого и следуют за Ним и делают только то, что Он им велит, они а повинуются Иисусу Христу. Из них Сам Господь строит Свою Церковь, в которую нельзя ходить, в которую ты не можешь Сегодня прийти, а завтра не прийти. Ты принадлежишь ей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ты постоянно настроен на Господа, чтобы слышать Его голос. Ты постоянно с Ним. Ты постоянно исполняешь Его повеление. Это не эти земные церкви. Если ты посещаешь еще какую-то земную церковную организацию, эту блудящую с этим миром организацию, ты будешь вечность проводить в аду. Потому что Иисус никогда не повелевал ходить в эти церкви. Он никогда не повелевал строить эти церкви. Это человеческие строения, они сгорят в аду, если не покаются и не выйдут оттуда. Иисус сказал, выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не погибнуть с ней, потому что она вся в грехах. Все эти церкви, они построены на крови святых, и Господь взыщет с вас кровь святых. Мой милый друг, если ты не выйдешь из этой блудящей с этим миром организации, ты сто процентов закончишь в аду, сто процентов, потому что ты имел Библию, потому что у тебя в Библии написано, выйди из нее народ мой. Если ты народ Божий, выйди из своей церкви. Если ты блудник, оставайся в той организации, в которую ты ходишь. Да благословит вас Господь наш Иисус.